Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радораст и сегодня мы продолжим рассказ об оружии, дополнив его чуть более сложным оружием, чем шесты, которые мы обсудили в прошлый раз. Как верно отмечается фактически повсеместно, начиная от первого тома макавити и кончая комментами к прошлому выпуску, шестые палки это по большому счету не оружие вовсе. Это просто что-то попавшееся под руку или что-то и без того нужное посох пастуха или идущего по горам или по болоту, ключ или брелок для ключей, пестик, трость, палка, обломавшаяся копье, швабра, клюшка, все что угодно. Настоящее же оружие начинается с дубины. Это тоже фактически просто палка, но уже подобранная опытным путем, так чтобы била сильнее. Сила удара вообще по законам физики, она пропорциональна массе и квадрату скорости. Поэтому чем более тяжелую штуковину мы возьмем в руки и чем быстрее ей будем двигать, тем лучше будет итог. На практике это достигается отдалением центра тяжести от рукояти, за которую мы оружие держим. Чем дальше он, тем большую скорость мы можем этой штукой развить. Всегда ли хороша скорость? Но на самом деле нет. Вот масса, она хороша практически всегда. И в самые разные эпохи мы видим, что люди выбирали из доступного им оружия максимально тяжелое, какое только могли возить или носить с собой, и каким могли эффективно действовать и управлять. И у сильного и умелого бойца оружие чаще всего будет тяжелее, чем у остальных. Скорость же дает как бы слишком много силы, что снижает возможность управлять движением оружия и увеличивает негативный эффект промаха. Вот цена промаха удара шестом, скажем, особенно с двуручным хватом, она очень мала. Ну, подумаешь, как бы ну не попал, но ну, на продолжение того же движения провел еще один удар, еще и еще, все по плану, никаких проблем, как бы бой продолжается. Если же промахнуться чем-то типа э, топора тяжелого, шестопера, чекана, палицы то боевая часть оружия улетает уже фиг знает куда, и надо тратить большие усилия, чтобы ее вернуть. Э, ну, или исправить ее траекторию туда, куда нам хочется. То есть уже наш изначальный план взять максимально тяжелое из доступного оружия не работает. Потому что если мы едва можем взмахнуть чем-то, то остановить его полет мимо цели мы не сможем точно. Таким образом получается, что дубина это первый шаг к тому, чтобы пожертвовав в некоторой степени контролем над оружием, увеличить силу удачного удара это можно моделировать и в системе для ролевых игр, можно это делать как угодно, и так, в общем-то, и делают, кто во что гораст. Однако вернемся к терминологии. У нас есть много разных слов, вот, скажем, дубина, палец, булава. А если слова разные, то возникает соблазн их использовать для обозначения различных денотатов. К сожалению, консенсуса в этом, слое, в этом вопросе нет никакого. Тут ни ушаков нам не поможет, ни даль они все пляжут вокруг двух значений. Это чего-то такое вот из палки и какой-то боевой части. Что-то, что использовалось в очень далеком прошлом как оружие. Это первое значение. И второе значение – это символ власти. Символ сил. Макавити использует систему, которая мне не кажется идеальной, но она хотя бы близка к тому, что можно было бы считать идеалом, если немножко взахом рулить. Ролевики мы в конце концов или нет. Он постулирует, что дубина – это такая палка с балансом к концу, булава – это палка с набалдашником с боевым функционалом, а палец – это либо дубина, либо булава, но с шипами. При этом молот он равняет с булавой, а перначей шестопер ставит отдельно, что уже не так, не так, мне кажется, хорошо. Я бы сделал так. Дубину без шипов и без прочих всяких усиливающих элементов можно вообще как бы отдельно не считать, потому что это просто довольно... Довольно плохое импровизированное оружие. Давайте дубинам, дубиной собственно, будем звать уже что-то типа ослопа с железными или шипами, или лентами, или гвоздями. Возможно даже с центральным шипом вплоть до почти уже копейного, как у фламандского Годен Который не совсем дубина, но э, идея понятна. Буловой, ну так уж и быть, назовем что-нибудь с выделенной боевой частью. Хотя, собственно, молоты я бы вынес отдельно, и про них нужно э, побеседовать отдельно, что мы потом и сделаем. Э, им нужен другой стиль боя, у них другие цели, ну и вообще, ладно, в другой раз. Э, тогда пальцей у нас будет булава с шипастым на версию. Всякие там морнингстары э, и же с ними. Но без э, цепей. О цепях... Отдельно и э, короче, чем э, всем хотелось. Э, дубины производились массово и повсеместно, практически э, в, любой, э, в любой местности, в любой культуре. Это было дешево, больших знаний и умений не требовало, а било оно сильно и больно. А это как раз то, что нам нужно. В фэнтезийные и средневековые игры дубины годятся как оружие, или такой вот босоты, или как Оружие для очень сильных персонажей, которым другого оружия достать не светит, как бы им его ни хотелось. В таком Аплуа часто выступают великаны. Если великану повезло и у него есть какой-нибудь великанский меч, замечательно. А если нет, то как бы выдернул дуб, получил дубину. Из более продвинутых, и даже не побоюсь этого слова, высокотехнологичных дубин можно вспомнить замечательный ацтекский меч Макуавитль, ну такой меч, да? Ну и фантазии на его тему, прежде всего это Макуавичоцли, немножко покороче, и Куавололи, это более, более веслоподобная штука. Ну, вообще, как бы, и все это, все, э, все фантазии на тему Макуа Ультля, это такое весло, как бы, из дерева. Э, кстати, весло, это вполне распространенная форма дубин каменного и даже бронзового веков различных э, культур. Э, и по краям оно имеет желоба, в которой намазывалась такая смесь из всякой кликой гадости, на которую сажали лезвие из обсидиана. Обсидиан это камень такой относительно хрупкий, его нельзя точно выпилить вот как хочется, или во всяком случае ацтеки не обладали такой технологией, но, его, но из него можно наколоть себе пластин. И эти обломки получаются существенно более острыми, чем железные или даже стальные мечи. Но при этом они не имеют у ровного края, и то, что они вставлены один за другим по разными углами, только усиливает и усугубляет это их качество. Бьют ими э, э, с потягом и наносят страшные рвано резанные раны. Но как бы из-за того, что это все-таки э, все дубина, то можно его повернуть э, плоской частью и использовать как, э, ну, фактически палку тяжелую. Обсидиановые лезвия, расположенные по, по краю, они не столько тупятся, сколько выпадают или там застревают где-то, но чинить, в общем-то, легко. Подмазал клеем, вставил новых камушков и наутро макуа уитль как новый. Самый простой из широко использовавшихся дубин была японская канабо или тецубо. Это просто фактически такая железяка типа граненого лома с небольшими шипами. Порой даже совсем не, не острым. Использовалась она активно по многим причинам. Во-первых, доспехи японские состояли по большей части из сегментов, кусков, полос и так далее. И таким образом они были гибкими и облегающими. Добраться до хорошо бронированного самурая было очень трудно мечом. А порой и невозможно. Железные пластины могли достигать двух, трех и более миллиметров. Они останавливали пулю из аркебузы, если, конечно, не совсем в упор. И воткнуть меч между ними тоже было довольно проблематично из-за особенностей плетения, ну и особенностей самого меча. Гораздо проще было сделать, как любил Илья Муромец. Обсыпь его мелом, да подай мне мою палецу, То есть взять большую железную такую арматурину и устроить саму раю, ушиб всей бабки. Кроме того, от ударов тэцубо, катаны сами, если не ломались, как они любят делать в самурайском аниме, потому что это драматично, они гнулись. И для починки гнутой катаны, в общем-то, нужен был уже квалифицированный кузнец, и в поле, тем более в середине битвы, этого сделать было абсолютно невозможно. Булава была очень распространена на протяжении многих веков. Ее было удобно делать из камня затем из бронзы, железа, из чего угодно, легко носить с собой. За поезд заткнул и едешь спокойно. Напоминаю, что булава это палка и здесь у нас какая-то какая такая штука есть. Из камня выпиливали либо целиком всю, либо только вот эту часть и дальше насаживали на дерево, ну или как-то там заматывали или просто насаживали. Вообще булавы и палицы были куда более распространены, чем можно думать, глядя на учебники, где в основном нам показывают, конечно, мечи. Меч это хорошая штука, ее удобно постоянно носить с собой, но ее сложно делать, это дорого, чинить самому тоже сложно, ухаживать нужно за ним, в общем есть свои минусы. Булава или палец это оружие не случайного горожанина, который озаботился своей безопасности, и не оружие хвастающего семейным богатством дворянина, оружие рыцаря как солдата, целенаправленно идущего или едущего на битву. К головам же можно отнести и буддийские посохи, вроде хаккара, или э, в Японии их называли сякутё. Э, знаете, такие как бы с большим кольцом на конце, на котором висят еще несколько колец, и там они обычно в каком-то продуманном символичном э, количестве. И чё, ходят так э, дзынь если им пытаться именно не просто звенеть и внушать ужас в противников, то, то им можно работать как такой длинной булавой. Вершиной эволюции булавы можно считать пернач, который воплощает идею о том, что удар будет заметно сильнее, если собственно ударная часть, входящая в контакт с врагом будет как можно меньше но общая масса останется большой это все тоже физика против которой идти глупо и бессмысленно а значит лучше идти с ней в ногу. Перночи или шестоперы как булавы с сильно выпирающими гранями появились еще в каменном веке опять-таки просто как бы выпиливая из единого куска камня э, лопасти можно было достичь того же эффекта но Особо популярны они стали в железном веке, уже когда появилась технология, ну скажем так, сварки стальных пластин в такой единый э, кулак. И первые версии были уже там в бронзовом веке, они включали сварку более легкоплавким металлом, вроде меди, то есть э, э, пластина делается отдельно, э, расплавляется медь и на нее это сажается. А поздние уже просто как бы накаляли саму пластину и получалось еще э, прочнее. Далее у нас идет палец. Палица, как шипастая булава, она выполняла ту же самую функцию, что булава или дубина, но с большей эффективностью. Именно палицей машет Илья Муромец в русских былинах. И не только машет, он ее успешно использует как метательное оружие. Это полностью соответствует многим источникам, так что это не просто так досуже вымысел. И если помните картину Васнецова, то или Ильи со свисающего у него с руки, она имеет сравнительно короткую рукоять, и это тоже, в общем-то, имеет смысл. Если делать дубину именно такой вот крошечной, маленькой, это, ну, занятие дурацкое. Она не, не будет давать ничего дополнительно, ну, тяжелее будет носить. Но палицы, пальцы безусловно, были маленькие, они бывали еще меньше, чем вот показано у Ильи. В Китае, скажем, успешно использовались как парное оружие. Короткие такие штуки, здесь с чем-то таким колючим во все стороны. Наличие вот этой вот тяжелой части в совокупности с шипами, оно довольно хорошо держит противника на расстоянии, а быстрые размашистые движения позволяют набирать необходимую силу, чтобы отбивать его оружие, особенно если две штуки есть, и, конечно, атаковать, как только будет такая возможность. В том же Китае еще были двойные палицы, в которых у нас был шест, и была шипастая часть на одной стороне, и на другой стороне шеста тоже. Они бывали совершенно разных размеров. Сильно думать, кому из разумных раз своего сеттинга давать буловые палицы, как типичное оружие, мне не нужно было. Ответ нашел, нашел меня сам. Одна из раз у меня там, ну это там, в смысле в салюблюзе и в Циклопах и Цитаделях, называется Йотуны и фактически представляет собой таких классических гоблиноидов, которые живут быстро, умирают легко, тут же реинкарнируются обратно и с каждым новым заходом становятся либо чуточку сильнее, если вели себя как надо, либо слабее, если нет что-то, что можно вот сделать быстро, влепить этим противнику по самое не хочу, потом починить на коленке и иметь преимущество против закованных в нормальную, правильную броню врагов, это самое, что надо. Если у вас есть какие-то другие идеи, я понимаю, что это идея, лежащая достаточно на поверхности, но просто как бы она мне понравилась. Если у вас есть другие идеи, то делитесь в комментах, не жадничайте, пожалуйста. Насколько эффективно простое ударное оружие против доспехов, вы можете убедиться своими глазами, порыскав по тому же ютубу. Здесь очень много видео от людей, которые буквально из каких-то там жердей, мусора делают за четверть часа дубину, молотят ей под оборот сделанному шлему и буквально с первого-второго удара там видны не просто вмятины небольшие, а структурный урон вроде расходящихся э, швов или вмятин на тех местах, где э, должна быть. Голова, глаз или еще какие-то э, ценные вещи. Вот как-то так. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам не было скучно. В следующий раз у нас на повестке будут либо молоты, либо э, кистини. Еще подумал. Захотите услышать о них побольше. Увидимся еще. А пока всего вам доброго и хороших пока. вам игр.